Кошмар если есть такая возможность, не, ля, не обновляйтесь, ребят, это беда. Ну, короче говоря, у нас полуфинал начинается. Начинается он, правда, забавно и, конечно, совсем-совсем не своевременно. Но удачи, в общем-то, игрокам. В Юнет это Эрвин, Юпи, Алекс Рейс, Мок и Шон. Перспективняк это My Dreams Dead, Nightfall, Detas, Easyfo, Аруба и Unluckis. О, у тебя накрутка пошла на стриме. А, да, 124 зрителя. Нормально. Ну, иначе кто-то подкрутил. Я не против ни разу. Честное слово. Если кто-то решил подкрутить, это же всегда не бесплатно. Если кто-то решил потратить таким образом денежку, всегда, пожалуйста, я рад. Спасибо большое, спасибо. Uh, Но ну, я, естественно, такие штуки не поддерживаю. У нас, кстати, смена сторон произошла. Зачем, я спрашиваю, менял команды местами, если они все равно опять поменялись. Ну, в общем, Эрвин и Бурундуки, это почти как Элвин, да, только Эрвин. Uh, в общем, они начинают в атаке. Карта Оверпас первая карта сегодняшнего Best of 3. Вообще у нас по плану сегодня отсмотреть минимум карты Оверпас и Мираж. Ну и Эншент в качестве Десайдера, возможно, будет сыгран, возможно, и не будет сыгран. Ну, там как бы будет видно. Если бы мы так опоздали на час Ты бы комментировал молча Или орал бы еще минут сорок на нас А ну тут и меня ребята развлекли В плане побеседовали музычку послушали, да и у меня сегодня полным-полно Просто свободного времени, ну как, не полным-полно Но вечер, Вечерочек свободный, короче Не накрутка это мы собрали Всех, кто за вьюнет болеет Ну ладно, называйте как хотите Я ни разу не против, еще раз повторюсь АЛЕКС Алекс, Алекс, Алекс, отличный хэдшот По Найтфулу, но все равно Тем не менее, точку, скорее всего, игроки Команды в Юнет продавить не сумеют, потому что Ну, здесь, опять же, в позиции находятся игроки Обороны, и грех было бы такое отдавать Ну, и наглядно вы сами все видите Игроки обороны спокойненько себе Принимают выход от команды в Юнет, так что Не совсем easy для в Юнет По крайней мере, пистолетка Мимо кассы абсолютно Эрвин, давай, брат, ломай их, там пишет Маяковский. Да вот Эрвин уже поломал. Одного пока только удалось поломать, и то... И то... Не удалось. Не удалось. Минусов-то от Эрвина не было. Ну, без перспективняк, я думаю, в обороне заберут здесь большее количество раундов. Как мне кажется. В Юнет попотеют. И что самое забавное сейчас получится, если в Юнет проиграют, они скажут, "Черт, зачем мы их ждали. Просто... Просто ГГ. Ну, просто ГГ это выстрелы с диглов от коллектива в Юнет. Несколько хедшотов сейчас прилетело. Два МП-9 и МК. В активе без перспективника. Ну и дигл, дигл, глок и МК. В общем, в Юнетов мало того, что больше. Так еще и по... Девайсом они уже начинают постепенно догонять своих соперников My Dreams Dead не понимает, в кого же нужно стрелять с, Куда ни глянь, везде соперники И <laughs> в результате My Dreams Dead погибает без минуса Саруба на девятке вместе с Nightfall Хорошая хае Да, и до свидания, Шон Хаешка действительно получилась очень-очень а, интересненькой Найтфул уже тем временем на хелпе если будет, игра... Если будет 200 лайков, ты будешь играть вместе с подписчиками, верно? Нет, 200, это же было в прошлый раз. 250 же, я потом говорил, следующая отметка. Но да, буду. Опа, здравствуйте. Опа, здравствуйте, дорогие друзья. Команда ViewNet выигрывает свой экономический раунд, не приобретая никаких девайсов, приобретя единственный второй армор. И покупателем второго армора стал, конкретно говоря, Смог. И этот смог, смог затащить Прикол жесткий прикол Кнайф, привет Это не Джеймс Килл <laughs> Приветствую, приветствую Сайленс <laughs> дизайн, да, если я не ошибаюсь Америка тоже за Юнет. Ну, посмотрим, поддержка у Америки большая Чего уж говорить тут, да? Поддержку в Юнет большая Куда же Куда же деваться Бесперспективные ребята выходят Пушить своих соперников Кстати говоря, отлетает Эрвин Отлетает его голова с его плеч Шон Разваливает два котелка и 4-2 Дорогие друзья, количество живых игроков Атаки Достигло двухкратного перевеса Не сказать, что это, конечно, очень большой перевес Но он все-таки как бы есть надо признать, что он есть. Позиционно, да, вот сейчас мог Дед забрать в спину соперника, но не получилось. Изи Фосару бы здесь, кстати говоря, вместе с ним находился и мог бы отсопортить, ну или как минимум дать хотя бы разменный минус. Но тоже, видимо, не сейчас. Ой, Юпи нечаянно всадил сейчас в затылок оппоненту, Тиммейт, прошу прощения. Это Илюха смог еще пиво не бахнул. Что же будет потом, мама Мия? Ну, боюсь даже представить. Но очень хочется надеяться, что если вдруг в Юнет пройдут финал, то в финале он будет играть именно под пивасиком. Комментатор, у тебя для донатов включены анимации, звуки, картинки. А, звук включен, ну звук просто включен в плане как уведомление. А, картинок никаких нету Просто появится всплывающее сообщение сверху на экране Будет написано от кого и сколько И все И все Озвучиваться не будет, просто были, было много троллинговых донатов Поэтому озвучку доната я убрал, естественно, чтобы такого больше не было Поэтому донаты я озвучиваю сам Вместо робота. Ну и, собственно, сообщение, которое будет написано в донате, тоже на экране не появится. Только никнейм и сумма. Это так, для справочки. Ну, тем временем 2-1. Команда ViewNet, судя по всему, готовят выход на точку А. Ну, не, мне сложно представить, что с таких позиций можно вдруг зачем-то взять и уйти на точку Б. Конечно, можно. И, наверное, уже теперь даже нужно, учитывая, что без перспективняк, посидев на точке Б, поняли, что это точно будет не спот Б. И стак, находящийся на споте Б, естественно, развалился в пользу большего укрепления точки А. На которую, кстати, сейчас и начинается тот самый выход. И этот тот самый выход еще попробуй удержи. Минус от Смока, дорогие мои друзья. Детас uh, uh, погибает, а следом за ним погибает Анлаки. Смок убивает uh, мистера. Мистера, господи, какого мистера? Майдримс Деда. Ну и далее, в общем, разваливаются все игроки без перспективника. И это и неудивительно абсолютно, учитывая все-таки ситуацию, в которой... Сделай донат, если тебе 5к за задонатит сразу, то ты поешь песню на заказ, если 10к, то устраиваешь алкострим. Да Ты чё, охренел, что ли, Володь? <смех> у тебя... у тебя десятка есть лишняя или пятёрик, да? Это звучит так, как будто бы ты хочешь мне просто вызов сделать. <смех> Но я подумаю, идея, кстати, прикольная. Но это будет касаться только стримов типа Ведьмака, а не... КС, да, разумеется. Я ж не прекращу комментирование матча для того, чтобы петь какую-то песню. Но вообще певец из меня так себе, поэтому я бы, наверное, все-таки не стал... <связывая> не стал в эту авантюру вписываться. 3-1, полноценный девайсный раунд, дамы и господа, с обеих сторон. У игроков обороны появляются автоматы, и у игроков атаки они, эти самые автоматы, и не пропадали никуда. Поэтому у них, естественно, все хорошо, правда, Юпи на МП 9 но этот вопрос, в общем-то, всегда можно э, решить посредством перестрелки и победы в этой самой перестрелке. Неважно даже ценой себя или... Вернее, самому победить, либо же... Получить поддержку от тиммейтов И победить Главное, что девайс можно все-таки поменять Хотя бы в перспективе Ну, сейчас начинается прокидка точки Б Эрвин в первых рядах вместе со своими товарищами Выбегает и готов разменивать И таки разменивает 2 в 3, правда, размены, конечно, получились очень плохие Для игроков атаки My dreams oh. Эрвин! Хороший хэдшот счетал, но раунд команда без перспективняк все-таки вытягивает. Ну, такой себе, честно сказать, выход не очень получился. За 25 тысяч вечеринка в бассейне. Ну, если бы у меня был бассейн, то вообще без Б. Ну, а в ванной это все-таки не бассейн. Я боюсь, наверное, это не получится. Анвар, приветствую. Итак, снайперская винтовка у Шона. Можно, кстати, сейчас свалить на то, что раунд был проигран из-за того, что у Юпи была... МП-9 Я думаю, если бы у него была бы не МП-шка, а нормальный девайс То на самом деле он больше внес бы профита для своего коллектива Но, честно сказать, конечно Не намного больше бы он внес Анлакис Хэдшотом врубает Алекса И тут же ловит отличную пульку от смока Замечательный минус Далее ситуация 4 в 4 Какое-то равенство Опять же, равенство не совсем позиционное Но численное все-таки имеется Позиционно, я считаю, пока перевес, конечно, на стороне коллектива Бесперспективняк, ребята из России Напомню, в юнету тут у нас а, Латвия ну и здесь под флешки такие чеки фермовенькие от бесперспективника, но эти чеки ничего не приносят пока что, потому что есть АВП. АВП это всегда очень интересно, и АВП будет открываться вместе со своими тиммейтами на точку А, где э, в момент входа на точку она помочь не сможет. Эрвин, минус Детас. Прилетает Молик. Ну, далее 4 в 3. Перевес по-прежнему, теперь уже не по-прежнему, перевес уходит на сторону команд Team. в Вьюнет, точнее. Господи, почему Вьюти? Но почему-то, короче. Не обращайте внимания. Смог. Жестко-жестко. Неплохо смог настрелил. Сейчас Шон минус со снайперской винтовки. Ну, в целом, успешный раунд для команд Вьюнет. Тут даже особо и придумывать ничего не надо. Последним у нас остался э, Саруба. Звучит почти как Сабура Привет любителям киберпанков Ну и... И все, ну здесь понятно В МПшке закончились патроны Пистолет даже достать не успел 4-2 Пока легко Пока легко для команды в Не совсем, конечно, так сказать, приятно Команде без перспективняк Плюс еще и деньги теперь закончились В общем, ну прям беда Прям беда... Во всей красе. Как вот можно было плохо начать вторую половину. Первую, простите. Так, сейчас именно без перспективняка ее и начали. Хае. О-о-о-о. Вот это хае. На 76 хп с а, детаза. Сумасшедшие какие-то хаешки сейчас выбрасывают. Команда VUNET. Эрвин. Готов открываться на точку Б. Кстати, там, в общем, на точке Б есть только Nightfall, и все. Больше игроков на споте Б нет, поэтому сейчас точка Б была бы очень интересна для розыгрыша а, со стороны команды ViewNet. Но ребята не знают, что она пустая. И поэтому идут, по сути, в западню. По сути дела, Nightfall. Здравствуйте. Здравствуйте, говорит Nightfall. Калашки-то сейчас мы заберем, да? Да. Калашки, естественно, мы забираем. Хитрый Nightfall именно для этих целей, по всей видимости, э, и подбирал себе в руки э, дым. Для того, чтобы откинуть его, и все было замечательно. <coughs> ну что, проход нет, все-таки на Б. Все-таки переобулись в Юнет на ходу. И это правильное решение, конечно же. Потому что, как я уже говорил, на точке А здесь, по сути, была ловушка. Правда, два калаша уже есть у игроков обороны. И это очень сильно может осложнить э, ход раунда для э, команды в Юнет. То есть, если все-таки будет попытка ретейкнуть... Ну, я не думаю, что здесь будет попытка ретейк. Здесь будет попытка, скорее, выбить какие-то девайсы с атаки. Э, временно пока что здесь эти попытки, кстати, успехом не увенчались. И на табло 5-2. Всем доброго времени суток. Саня, огромный привет. И я рад тебя слушать. Как всегда, Россия Бапеш. Асад Бек, приветствую. Спасибо большое. Рад, что ты поддерживаешь команду из России. Но пока что команда из России проигрывает своим соперникам. Это надо признать. Ну и здесь я, как комментатор, повторюсь, естественно, не предвзят. Не болею ни за один коллектив. Победит сильнейший. Сильнейший, умнейший, хитрейший и так далее. Пока же команда Бесперспективняк. Сумели восстановить экономику. Unlucked. Сделал минус. Минус со снайперской винтовки от Детаза. И замечательный получился выход на точку А. В скобках нет. В скобках замечательного здесь, конечно же, ничего не произошло. В Юнетовцы просто открылись под лонг. И под лонгом и остались. Не стоило, конечно, дойти. Ну, минус от MyDreamsDead. -а. И мне кажется, уже можно хранить этот раунд. Остатки команды в Юнет практически обречены. Ну да, если сейчас будет... В таком русле продолжаться раунд То я даже поверю, что Шон что-нибудь да и затащит Ну, почему нет Ну, просто если технически на него будут постоянно открываться соперники Кстати, Найтфул Найтфул Единственный, кто не сделал в этом минусе из игроков без перспективника, фраг. Поэтому отдайте Nightful Kill, и все будет очень красиво. Ну что Шон понимает, что на него никто не идет. Грустит, грустит, и принимает решение, что, открыться самому? Да, минус Саруба. Каким-то чудным образом до сих пор еще минус с монстра не прилетел. Хотя уже 55 раз могли выстрелить в Шона оттуда в затылок. Но чувак в рубашке родился определенно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Да, все-таки забирает он еще одного игрока с собой. Это третий минус в исполнении Шона. Однако раунд потерян. Потерян безвозвратно. Я вообще ни разу на самом деле не удивлен, что он потерян безвозвратно. А как еще могло быть? 5-3. Так, сейчас немножечко полагает Не беспокойтесь, ребята, не беспокойтесь Все. Была необходимость, э, и по-прежнему, кстати, есть необходимость Периодически сворачивать КС Алекс Рей, автор энтри фрага И, как вы понимаете, теперь в большинстве команд в Юнет Вот с самого начала раунда сделан первый минус Сейчас есть неплохая возможность у Смока сделать еще один фраг он, кстати, пользуется этой возможностью и забирает Nightfall Но теперь уже вырисовывается возможный сплит на точку А Возможный, повторюсь, потому что, может, и здесь имеет смысл выйти на Б Однако, мистер Майдримс да буду так его и называть, мистер Майдримс Дед Потому что зачем-то я там ошибся и сказал, что он мистер Так будет забавнее Саруба делает еще один минус Смог в поисках второго килла но пока что не совсем удается. Молтов, кстати, прилетел достаточно хороший. Ну, с точки зрения того, что MyDreams э, теперь будет вынужден открываться с не, не самой приятной позиции. Но, однако, позиция достаточно комфортная для розыгрыша. 2 в 2, дамы и господа. Атака по-прежнему находится на точке. Их соперники по-прежнему здесь. И война продолжается. елки палки Смог последний. АВП у смока каким-то образом нарисовалось. Зачем ему здесь АВП? Для меня загадка. Но попадает. И знает, где находится Саруба, да? Но тут нужно точно и четко отдавать отчет своим действиям, потому что 23 секунды до конца раунда, хочешь-не хочешь, придется двигаться, придется пытаться ставить бомбу. Ну, фейк по постановке, еще один, не фейк уже на этот раз по постановке. О, промахнулся. Еще раз промахнулся. Ю ювелирная флешка и в результате просто сам себя запутал <laughs> Смог не сумел правильно, к сожалению, э сыграть Не сумел, но пытался 5-4 Затащено Затащено автором трипл килла в этом раунде Изи фо Саруба Америка все еще поддерживает VueNet. Может и поддерживает, но пока что поддержки не хватает для того, чтобы VueNet забирали большую часть раундов. Я напомню вам, дамы и господа, очень важный нюанс, что сейчас мы с вами смотрим пик команды VueNet. Хотя, если мы будем спа с вами вспоминать четвертьфинал, там команда VueNet пикнула... Кого? Вертига? Нет, не Вертига. Мираж, по-моему, да? И они его слили. То есть это ребята, которые могут пикнуть карту и проиграть ее. Это забавно, конечно, но так бывает. Так бывает, так случается. Тем самым временем у нас <coughs> никаких телодвижений по карте пока не происходит. Ну, первые перестрелки в районе туалета наконец-то начались. Но ну, правда, там же и закончились. Игроки обороны не стали встречать своих соперников. Ну, а атака продвижение свое немножко приостановила, за что лишился жизни смог, потому что все-таки мне кажется, что агрессию здесь стоило проявлять и дальше. Да, позиционный перевес э, в туалетах находился на стороне бесперспективника, но надо было давить. Надо было давить и, может быть, числом удалось бы выкурить соперника с этой точки. Шон, хедшот по Детазу Алекс Рей минус Анлакис. Минус по Найтфулу. И неожиданно, но бесперспективняк рассыпались. Вот вроде все было хорошо, а взяли и рассыпались. Абсолютно, блин, на ровном месте. Устанавливается бомба. Ретейк. Вопрос. Будет ли? Лично я бы, наверное, уходил на сейф. Не такая уж большая разница в раундах, чтобы рисковать девайсами. А денег, в общем-то, ну вообще почти по нулям. Не та ситуация, в которой можно выбить у четверых соперников раунд. Ну, хаешка похоронная. Нет, не долетает хаешка, вообще, причем, по-моему, не наносит никакого урона. Эрвин. Минус соруба. Ну, и последний игрок пытается спешно покинуть э, территорию под точкой А. И спастись. Этот последний игрок это My Dreams Dead. Хорошую позицию выбрал для сейва, хорошую. Только, увы, одной пульки было достаточно для того, чтобы позиция стала плохой. 6-4. Команды в Юнет чуть-чуть закрепляют свое преимущество. Совсем прям чуточку, всего-навсего на один матчпоинт. Но уже, но уже что-то хорошее есть в этом. Для ViewNet, конечно. Тем более, нет экономики у соперника, и это уже, опять-таки, накладывает определенные сложности на раунд команды акт То есть им придет... придется. Но если нет. Если игроки атаки вот так будут разыгрывать, тогда да. Тогда... Почему он выстрелил в него со снайперской винтовки? Попал куда-то в ногу, что ли? Я не понял. А звук каски был. Как так получилось? Я вообще не понял, как так получал. А может быть, Шон получил показки перед тем, как убил соперника. Короче, какая-то там кровавая баня сейчас была на детской площадке. Но счет все-таки 7-4. И, видимо, еще один экономически ожидает команду Бесперспективняк, потому что деньги не появились в нужном количестве для того, чтобы провести нормальный и вменяемый байраунд. Увы, увы, но за экономикой нужно следить, и когда вы играете в обороне, это нужно сделать, делать чаще, и, ну, там вот прям справа челик сидит, да, но смоки, конечно, мешают, зараза, из-за смоков ничего не видно Я хочу а, продолжать наблюдать за этими челиками, Эрвин здесь, ну, ну он понимает, О, попал даже, попали в детаза, детаз, наверное, сейчас вспотел, ой-ой-ой-ой-ой, вовремя как убежал 9 хп осталось у детаза сидит просто, наверное, чувачок спотел уже. Кто Эншент забрал? Никто не забрал Эншент. Они же не сыграли Эншент в итоге. Смог! Все-таки убивает Детаза, не удалось ему выжить. Ну и здесь уже стрельба э с воды. Ожидаемая... Ой. Ну а это как вообще произошло? Вылетел у бесперспективника один игрок. GG. GG. Босс Чет. Welcome, что называется. Ну что, пауза, наверное, да? Да, пауза. 8-4. Почему я просто не смотрел? Так они не смогли собраться, и Эншент так и не начался. В результате они пересоздали, и маппик немножко стал другой. Оверпас Мираши Эншент. Вот так, собственно говоря. <coughs> Ну, а учитывая, что сейчас у нас под запись, как говорится, все ведется, да. Обычно все так же оставляют в таких ситуациях. Я согласен, Эмиль, но вот ребята решили перепикать карты. Это их право, почему нет. Никто не против был, самое главное. Ну, раз они перепикали карты, значит, они все были согласны на то, что карты сменятся. И Эншент будет сыгран, возможно. Но если 1-1 по картам будет. То есть, Десайдером Эншент то все-таки остался. В маппуле Ну проблемы У команды без Они у них весь матч идут И опять теперь вылет пятого игрока Сначала пятый не мог присоединиться Никак к матчу А теперь пятый вылетел я не знаю, один и тот же игрок не мог присоединиться к матчу. Один и тот же вылетал или нет. Но так или иначе, постоянно какие-то сложности. Все, что называется, все не слава богу. Ну, сейчас Найтфул вылетел. Собственно, у Найтфула было все до этого нормально. Почему он сейчас вдруг вылетел? Вот, кстати, вернулся. Вернулся, урашечки. Урашечки-барашечки. Надеюсь, что больше вылетов никаких не произойдет, и мы посмотрим все-таки этот матч. Нормально посмотрим матч, потому что то, как мы его смотрим сейчас, а, не совсем удается нормально назвать нормальным. В целом какие-то раунды есть, конечно, интересные. А, другой не мог приконнекситься, а другой не мог не прикон... не мог прикон. Какая разница? Вылетел, кричал, что монитор лучше всех. Так а как монитор-то влияет на, на соединение с сервером? Алекс Рей Энтрифраг, далее минус от смока Найтфул, появившийся на сервере uh, Вырубил только что смока Хороший минус, важный минус Потому что смок один из таких жестких настреливателей И вроде как говорят, что если он даже еще и закинется пивом Так еще будет круче Поэтому Ебой Монитор пофиксили Интересная трактовка, интересная Ну что, выход под Под кого? Не успел вам включить Сейчас Найтфулом, он находился на ланге Но там его задавили К сожалению, его задавили Зашел поностальгировать Стримы с 1.6, посмотреть, а тот стрим Привет, о, от пневмы Ничего себе, пневматик, привет Привет, как дела? Как делище? Итак, э ретейк, э ретейк, э ретейк Да не будет, конечно, здесь никакого ретейка Здесь э Саруба попытается сейчас сделать минус и уйти на сейв Не получается сделать минус И ожидаемо сейвить, в общем-то, нечего 9-4 Все, отлично, удачного стрима. Спасибо большое. Если будешь смотреть, приятного просмотра. Ну, а если будешь смотреть какие-то записи, то все равно тоже приятного просмотра. Короче, йоу. Ну что, влетаем с ноги. Влетаем с ноги на очередной раунд. На 14-й раунд этой встречи, если быть точным. Ну, и вот он, настреливатель под пивасиком смог. Дабл кильнул только что своих соперников. Два фрага на воду залетело. Минус Саруба и Найтфулл. Тяжко. Тяжко будет в этом раунде, и, скорее всего, этот раунд окажется тем раундом, который выиграть будет технически невозможно. Прокидывается точка А. Бомба, кстати, в это время лежит э, совсем не там, где вы могли бы подумать. Э, она вообще чуть ли не на самом старте находилась. Ну, Эрвин забрал Анлакиса и продолжает пытаться забирать еще кого-нибудь. Забирает Детаза. Последним остается MyDreamsDead. И это минус от Эрвина. 10-4. Дайте ему бутылку, и счет будет 16-0. <laughs> Можно ли пиво оценивать как задопинг? Полагаю, нет. Ак младший брат переименовал. <laughs> ну, я-то и думаю, что-то подозрительный никнейм. Очень подозрительный. Дайте еще одну, и карты будут 2-0. <laughs> А, и, и, обещайте мне, если он выйдет в финал, чтобы он там напился пиваса вообще вдоволь, чтобы финал был жгучий и горячий Полноценный девайсный на последнем раунде перед сменой, без перспективняк, закупились снайперской винтовкой и эмочками, но вот первая эмочка уже погибла, и автор первой смерти это Найтфул, Смог делает еще... Второй минус по изи Фосаруба Далее my dreams dead Дает минус по смоку И ситуация у нас 4 в 3 С перевесом за атакой Ну и с инициативой, разумеется, тоже за атакой Шон он минус со снайперской винтовки Там в голову Ой, детазище Ёлы-палы, хороший выстрел Жгуч, горяч Жгуч, горяч, но Ха-ха, детаз Ну что ж ты Ну что ж ты детазище Анлакис, Unl как? Как, смотри, Анлакис уходит сейвить, короче Анлакис уходит сейвить на пятнадцатом раунде Ладно, на самом деле, понятное дело, почему он отошел Потому что его там просто пушили Только единственный выход был это отойти 15 хп у Анлакиса Тут, конечно, тоже уже нельзя говорить о возможной победе Здесь только о возможном поражении можно говорить Времени банально не хватит Потому что даже диффузов нет ха ха ха минус шон ну, можно убить хоть всех. Но это 11-4, так или иначе. Но ну, смотри, зато выжил анлакис. Пиво это секретный инструмент смока. А, другие боятся пить перед играми, а смок пьет, чтобы соперники боялись его. Ну, кстати, справедливо. Кстати, справедливо. 11-4, комментатор говорил, что за КТ большинство раундов заберут. Ну, кто бы мог подумать, да? Казалось бы, кто бы мог подумать. Но я думал вообще, что Бесперспективняк сейчас будут нормально обороняться. Это, так сказать, была фраза, основанная на том, что я видел в игре команды Бесперспективняк э, в их четвертьфинале против э, Looking for Orc. Но, как выяснилось, это немножечко разные команды В плане того, как они играли тот матч И как они играют этот матч Этот матч они играют <coughs> гораздо слабее Но, опять же, это первая половина Камбэков никто не отменял В Юнет могут, умеют и, возможно, даже будут руинить вторую половину, Но это не точно Три минуса от Юнетовцев Детас и Саруба остаются вдвоем Здесь успевает перезарядиться Алекс Рэй и четвертый минус сделать не удается. Не успевает банально. Там снова закончились патроны. Короче, 12-4. А минус экономика за бесперспективника. Бомбу не поставили. Это тоже докладывает, опять же, экономические сложности. Ну, бай в следующем-то мы точно увидим. Но вот сейчас придется сделать эко. Причем даже э -э, форсить не на что, по сути. Килов как таковых не было. Бомбу не поставили. И из-за этого с деньгами вообще вся... А, грустинка и печалька сейчас добавить Даже просто нечего Ну, прокидывается, собственно говоря, фонтан чтобы никто ничего нигде не подпушивал из игроков атаки. Которые, между прочим, справедливости ради, действительно пытались сыграть э, именно эту позицию. А будут они разыгрывать позицию на ланге. Лангу у нас, кстати, никто сейчас не чекает. И это опять-таки добавляет интересику. Ну, есть персонаж по имени Смок. У него есть скаут. И он уже пытается с этого скаута пострелять. Пострелял, елки-палки. Замечательный хэдшот с бешеной дистанции от Саруба. Шон. ШОНИЩЕ! ТРИПЛ КИЛ My Dreams Dead, смотри Ой-ой-ой-ой Вот за эту наглость, кстати, можно очень сильно Дорого заплатить Убежал подбирать М-ку эм Саруба не выиграл перестрелку И в результате МАЙ Dead Вместо того, чтобы оказывать саппорт э, Тиммейту на точке Он просто побежал за м Пожадничал, так сказать Потерял тиммейта И теперь остался один в три Армора нет Поэтому перестрелки будет выигрывать тяжело И Эрвин просто хедшотом. Уволил только что игрока команды. Без перспективняк. 13-4, дорогие друзья. А в этот раз в Юнет на своем пике играют увереннее, чем в четвертьфинале. Это радует. Ну вот дальше будет Мираж. И мы же все помним, как в Юнет пикали Мираж и проиграли его. Это страшно. Это страшно для команды в Мираж должен им сниться. Хотя это шанс реабилитироваться. Но будет ли этот шанс успешным? Поджимы, поджимы, мистер дробовик. Юпи, давненько его, кстати, слышно не было, не было. Он часто очень не становился ключевым персонажем. Вообще он идет на последнем месте в своей команде. Оу! Но зато квадрокилл с дробовика уже сделал с Максевена. Ну, хорош, хорош. Анлакис. Один против четверых. Сложно, конечно, опять-таки представить, как этот раунд будет выигрывать. В Юнет не проигрывает карты, они их отдают. Ну, это тоже очень спорное утверждение. Проигрыш и отдача карты не одно и то же, разве? Я понимаю, что важно э, трактовать. Собственно, трактовка сказанного порой решает, как и контекст сказанного. Но смысл ведь один и тот же. Счет-то 2-0 в четвертьфинале не был. Счет-то был 2-1. Да, четвертьфинал, безусловно, был выигран. Так, ну, увидел Шон оппонента. Ой-ой-ой, какой красивый хэдшот. 14-4. Беда не приходит одна, а у команды в Юнет сегодня вообще э, пока что все очень хорошо. Чего вот как раз-таки нельзя сказать о бесперспективняк. Проблемы с соединением, проблемы с обновлением, проблемы с драйверами. С чем там только проблем у ребят не было. А в результате, ну, ладно, уж, как говорится, в кои-то веке. Вошли в положение, и было принято решение подождать матч, чтобы он случился. И он случился. И Найтфул! Отличный выстрел в голову. Минус Шон. Но смок. Смоку все ни по чем. Два минуса от смока. И сберет детас его достреливает. В результате теперь равенство, которое, в общем-то, не очень нужно команде бесперспективняк на самом-то деле. Их становится меньше. Ну, команде в Юнет справедливости ради тоже не очень наверняка будет приятно сейчас увидеть ситуацию 3 в 3. Потому что какую точку нужно будет защищать, куда ставить третьего игрока. Ну, один, понятно, встанет на А, второй встанет на Б. Это и так очевидно, об этом даже говорить не стоит. Но куда поставить третьего? И в данный момент, как вы сами видите, да, вот, вот третий вот так играет. Ну, правильно, а почему нет? Я, кстати, одобряю. Молик, хороший молик, Алексу приходится отдать позицию, но там Эрвин, ну там Эрвин разменивается И вот он, Алекс, под тем самым кривым дымом сумела разыграть ситуацию, My Dreams Dead последний Один в два, 34 секунды до конца раунда, фейк по постановке, бомбы со спины уже начинает прижимать и спереди Со, вс... со всех сторон начинает пушить My Dreams Dead Просто убегает на Б Он Просто убегает на Б, дорогие друзья Ну, Юпи здесь уже отправляется на перетяжку Сейчас на девятке будет еще один игрок обороны Короче, план хороший Но не рабочий, как мне кажется Ну и да, минус от Алекса Ну и да, это 15-4, дорогие друзья Ну, такой себе на самом деле раундец Это лучше было, чем погибать на точке А Со стороны, конечно же, команды Бесперспективняк но, может быть, стоило бы, типа, сделать вид, что я убежал на Б, А самому посидеть еще какое-то время на девятке Подождать перетяжку хотя бы от одного из игроков И, может, тогда один на один с Юпи удалось бы выиграть Это было бы поинтереснее Один раунд до победы команды в Юнет на своей карте Но этот раунд еще нужно забрать у команды Бесперспективняк Девайсный раунд со снайперской винтовкой Дитаза и 4. И 4. Автомата Калашникова ошибается в своей стрельбе. Причем очень жестко сейчас ошибся Алекс. Ой, там еще и Молотов, который сейчас выкурит. Или не выкунь, вообще ничего не понятно Просто смотрите, как здесь сильно накурили игроки команды Бесперспективняк Эрвин, да ты чё, да ты чё Не, не, не добил никого Шон делает минус по Найтфулу Смог делает минус по Саруба Ситуация 3 в 3 Минус от Майдримса Ну и что то мне не видится здесь удержание это на самом деле Хотя нет, наоборот, удержание видится пока что Один в один в два Ну Шон нет уже, нет, конечно Со снайперской винтовки нет, да еще и промахнулся ну, смотрите, какая бы здесь была бы ситуация, если бы Шон попал. В любом случае, ему с зигзага прилетел бы минус, так или иначе. 15-5, дорогие друзья. Раунд такой себе получился. Прям совсем-совсем такой себе. Со стороны, опять же, команды VueNet. Ну, не круто было сыграно. Не круто. Прокидывается вновь в Б. И снова мы видим давление именно на эту позицию. Почему? Ну, потому что она, очевидно, слабее. Вот этот вот, кстати, плачущий смайлик. А -а -а, вот он. Вот это команда в Юнет. <с mobiles> именно так они защищают точку Б. В общем-то, никак. Ну, точка Б это вот опять же та самая ситуация, в которой находилась команда GG Pokerock. GG Pokerock что делали? Не поменяли свою оборону в то время, как под них подобрали ключи в Юнетовцы. То есть в Юнет поняли, как обороняются Джиджи покерок. И раунд за раундом просто насовывали им, насовывали раз в лицо, два в лицо, три в лицо. И поэтому дали камбэк. Вот как бы сейчас в Юнет сами не попали э, в ту же самую ситуацию. То есть здесь важно понять, что точка Б объективно слабее. Это нехорошо, это неплохо, это просто данность. И эту данность ничего на данный момент не в силах изменить. Сейчас вот нет экономики. но будет проведен экономический раунд, допустим. И отдача 15-7, вероятнее всего. Ну, с большой долей вероятности будет 15-7. Хотя там пулемет, дробовик. А, не одобряю такой вообще подход от команды VueNet. Потому что, типа... ну. Тут можно затянуть и до допов, и как и к черту допов в таком случае, да? То есть там на допах можно еще и отлететь, проиграть, и приятного вообще ничего не будет. Ну, суммарно купленный пулемет уже отдыхает. Ну, вот есть дробовик от Алекса. Ой. Алекс. Ну, один минус с дробовичка хотя бы залетел уже хорошо. Целесообразнее здесь, конечно, было сделать по-простому, -по сделать полноценный экономический раунд в следующем, а, приобрести девайсы и на девайсах уже защищать точку Б чуть более усиленно. потому что, как вы видите, очередной раунд, третий кряду, дорогие друзья, разыгрывается на спот Б, и третий раунд кряду проигрывается на этой позиции. То есть это самое важное. Как бы хорошо сейчас Шон с дигла не стрелял, но это не принесет победный матчпоинт. Вот в чем суть. А экономики по-прежнему нет, потому что есть дробовички, есть э, пулеметики, вся вот эта вот веселуха есть. Э, которой быть, в принципе, не должно. При учете, опять же, того, что нужно просто отрегенить, так сказать, себе э, денежата, которые, в общем-то, проблемы, да? Камбэк нах. Uh, вполне, вполне. Если сейчас в продолжит продолжат играть в том же самом русле, в котором они играют, то это действительно будет камбэк. Почему нет? Ну сейчас, кстати, ощущение, будто бы в uh, внемлили моим словам и посмотреть, что интересное сейчас происходит. Укрепление спота Б полностью всей командой. Ну и команда без перспективняк, будто бы почувствовали, что в этом раунде на точку Б лучше не пытаться выходить и начинают перетяжку на точку А. Кроволольная какая-то история сейчас происходит Реально, прям кроволол Начинается беготнять туда-сюда И с МПшками но ну, опять же, такое себе принимать с МПшками-то Эрвин молоток Вообще, а, рожок целый Почти в своего тиммейта высадил Но один минус справедливости ради сделал А Ну, все, опять же, с чем выбивать Не с чем я понимаю, почему тут постоянные форсы от команды в Юнет. Они просто ждут, когда им уже начнут отсыпать за поражение нормальное количество денег. И все будет хорошо. Вот, кстати, уже им начали отсыпать нормально, деньжат. Ну, а теперь перспективы закупиться и, возможно, выиграть. Возможно, выиграть важный момент. Потому что атака... Атака сейчас в ситуации, в которой терять нечего. Один матчпоинт и проиграли. Поэтому нужно бодаться до последнего, за каждый метр карты. Глупо это отрицать и глупо игнорировать это со стороны команды в Юнет, естественно. Но осторожненько. Теперь осторожненько в Юнет подходит к раунду. Уже никуда особо не лезут, заняли позиции и просто ждут, слушают и э, смотрят на действия оппонентов. Ну, Шон здесь... Да ладно. <смех> да ладно. Трипл-килл, дорогие друзья, от Шона. Найтфул дает ответный минус. 4 в 2. Есть снайперская винтовка у Детаза. И мне кажется, все-таки э, нелогично было бы сейчас команде в Юнет играть агрессию. Потому что это может быть... Э, может быть э, печальненько и грустненько. Э, Многоуважаемый килл З, э, Так как ранее не говорил, говорю первый раз... Но, сразу хочу сказать, говорю последний раз. За спойлеры всегда на канале бан. Если вы знаете счет заранее. Я прекрасно понимаю, почему вы знаете счет заранее. Потому что у меня тоже открыта битва на фейсите. И я тоже вижу, что матч уже закончился. Но озвучивать это не нужно. В противном случае вам прилетит бан. И бан не на 5 минут, как можно подумать. А бан а, на постоянку. Ну, собственно, чтобы не терять возможность общаться в чате. Я бы все-таки рекомендовал не спойлерить, потому что есть люди, которые не знают, чем закончится раунд. И заранее говорить о том, что кто-то где-то что-то будет проигрывать или выигрывать, это не гоже. Минус от Эрвина по детазу, и Найтфул также погибает на точке А. На этом раунд заканчивается. И счет, как уже было озвучено ранее, 16-8. Так, стоять, я <с> потерял мышку.